Друзья, всем привет! На канале был небольшой перерыв длиной в 10 дней. Были у меня некоторые жизненные трудности, хотя я бы не назвал это трудностями, я бы назвал это приключениями. От всех проблем мы набираемся сил и опыта. Они мне очень помогли и сделали меня сильнее. Также я купил себе вот такую вот малышку. Теперь я не ограничусь компьютером. Будет больше контента, собираюсь ехать на разные семинары, на разные бизнес-уикенды, путешествовать. Также я хочу в скором времени переехать. И мне вот эта вот штука очень-очень нравится. Это так клево, просто взял, нажал и контент пошел. А сегодня у нас будет тема ролика про основные ошибки начинающих трейдеров. А, я расскажу это все на своем опыте, на опыте других трейдеров. Будет очень интересно, давайте смотреть. На фоне будет моя старая, ну или новая торговля, не знаю точно, что я там вставлю. Итак, а, ошибка номер раз. Это постоянная смена стратегий. Я уверен, что 100% новичков подбирают для себя в интернете какую-то стратегию и начинают ей пользоваться. Пришел трейдер, выбрал для себя стратегию, начал по ней работать. Проработал какое-то время, выходил даже в плюс. За неделю он вышел в плюс, а на следующую неделю он слил свой депозит. Теперь он думает, что эта стратегия не работает, и он идет искать для себя другую стратегию. Абсолютно то же самое происходит и со следующей. И так далее. Если вдруг кто-то еще так делает, то... Кое-что я вам скажу, в мире существует около сотни тысяч различных стратегий, но вы ни по одной не сможете зарабатывать. Вот прямо абсолютно ни одна стратегия вам не подойдет и вы всегда будете в минусе. Почему? Потому что вы не желаете учиться. Поиск стратегий – это поиск легких путей, чтобы какая-то стратегия отрабатывалась, нужно эту стратегию очень подробно изучить, нужно изучить как цена реагирует на эту стратегию, в какие дни можно торговать, в какие часы можно торговать, в какие нельзя, на каких валютных парах стратегия работает и еще куча различных закономерностей. Все это нужно подбирать для каждой стратегии индивидуально. Но в связи с этим получается, что если даже вы найдете стратегию и начнете ее изучать, то это будет уже ваша стратегия, поскольку вы будете находить свои какие-то закономерности, свои ситуации по этой стратегии, далее ее совершенствовать и она будет уже ваша. Следовательно, чтобы выходить в плюс по какой-либо стратегии, нужен опыт и практика. Очень много практики. Меня один раз попросили ВКонтакте объяснить трейдинг так, как я бы это рассказывал, допустим, своему ребенку, который только вот сел за компьютер. Ребят, на самом деле я бы... Просто посадил его за компьютер и пустил свободное плавание. Пусть сам разбирается. Потому что именно так я научился торговать. Трейдинг это очень индивидуальное занятие. Выход в плюс зависит не только от стратегии и опыта, но и от настроения, от окружающей обстановки и так далее. Абсолютно все влияет на вашу торговлю, даже то, что вы ели с утра. Итак, переходим постепенно к следующей ошибке. Допустим, вы нашли одну стратегию. Она у вас очень долгое время работает. Работает, к примеру, 2 года, а потом вы понимаете, что она работать перестает. Вы уже какое-то время выходите в чистый минус. Здесь ошибка в том, что вы стоите на месте и не развиваетесь. Все стратегии, естественно, со временем перестают работать. Чтобы этого не произошло, вы должны адаптироваться к рынку. Запомните, не рынок должен подстраиваться под вашу стратегию, а вы должны подстраиваться под рынок. У меня раньше тоже было такое, что я торговал и очень злился на рынок из-за того, что он идет не в мою сторону. Представляете, насколько это глупо? Не рынок должен подстраиваться под вас, а вы должны прилепляться к этому рынку. Вы должны создавать свою уникальную торговую систему, свою уникальную стратегию, которая будет работать только у вас. Ни один трейдер не сможет торговать по торговой системе другого трейдера, потому что это все психология. Это то же самое, что начать жить жизнью другого человека, ходить на его работу, жить с его семьей и так далее. Абсолютно каждый трейдер индивидуальный, поэтому вы должны сами себе выбрать свою систему. Также, ребят, думайте на долгосрок, не гоняйтесь за процентом успешных сделок за неделю или за месяц, важен результат за полгода, за год или больше. На рынке, ребят, нет стабильности, рынок это хаос, вы не можете его проконтролировать, но зато вы можете проконтролировать себя. Вы создаете для себя свои правила, это Money Management и Risk Management, и потом следуйте им. С помощью этих правил вы переживаете все рыночные волнения. Стабильность должна быть у вас в голове, а не на рынке. У каждого трейдера есть неудачные дни, даже у самого-самого лучшего трейдера в мире. Почему? Потому что рыночные движения предсказать невозможно. Мы можем только предполагать на основе нашего опыта, на основе истории графика. У трейдера бывают минусовые дни, минусовые недели, минусовые месяцы. но тем не менее, на долгосроке они всегда в плюсе. Нужно здесь думать намного более масштабно. И обязательно следовать своей дисциплине. Ребят, на самом деле я неспроста подготовил такое видео. Я хочу с самого нуля, скорее всего, все вам объяснить и передать вам свой опыт. Я уже это собирался делать однажды, но потом решил забросить. Я постараюсь вам передать абсолютно все, что я знаю. Весь свой опыт. И далее я уже буду дальше развиваться. И приносить какую-то новую информацию. А, кстати, напишите в комментариях, что вам будет интересно. Может быть, есть какая-то тема, которая вам будет интересна, конкретная. Это все, естественно, будет чередоваться с торговлей онлайн, с другим каким-то контентом и так далее. Ну и просто, в принципе, напишите в комментариях, нужны ли вам эти знания с самого нуля или нет. Спасибо вам заранее за ваше мнение. А, все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.